Ансуриков на окраине. Зачем-то проснулся ни свет, ни заря, в неясной тревоге. Последние листья в конце сентября Летят по дороге, Минули погожие дружные дни, И нет им возврата, Зеленую степью промчались они, Заброшена хата. Отдались на заработок, бедняки, все в город уходят, Полны вдоль дорог до утра кабаки, Потеха в народе. Эх, видно, совсем бедняку не судьба Любиться в достатке. Кто не жил богато, гуляй, голодьба, Гуляйте, ребятки. Судьба, не размотанной нитью в клубке, то вьется, то рвется, то цельная, то узелком в узелке не раз обернется. Зачем же такая и как велика, хотя бы примерно? Да коли еще будет так же горька, не ведать, наверно. Поблекшие листья в конце сентября летят по дороге, и все просыпаюсь. Ни свет, ни заря в неясной тревоге.